В поле было уже слишком чисто, ясно, сказал я, и месяц очень чистый, похож на желудь, и дулась юга. И вот, видите, уже находят облака. Улан повернулся, посмотрел в сад. Где-то мерк, то разгорялся лунный свет. Из тебя, Виталий, выйдет второй брюс.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 Я пошел за ней. Она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергаясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь, как волшебно блестят вдали березы.